Женя, твоя киска хочет внимания. О -о -о -о. <плеслый> Женя другая киска! Руслан, любимый, дай, пожалуйста, денежек. Нет, Карин. Ну пожалуйста. Вот смотри. А что это? А, а что это у, у нас? А, а, а... А лови, лови, убежала, лови. Всегда срабатывает. Дорогая, а что у нас на ужин? Ничего. Так вчера же уже было ничего. Ну так я на два дня приготовила. Мамуль, познакомься, моя девушка. А давай я покажу тебе фотографии своего мальчика. Ну, мам. Давайте, давайте. Это он на лыжах, а это он в сауне. Блин, ну ты сам на себя не похож. Так это не он. Это твой мальчик. А это мой мальчик. Просто мама любит помоложе. Right? Здрасте. Дня на сегодня. Хорошо быть смелым. Ну страшно. <звук> Слушай, а может быть покатаемся на куникулере? Ты хотела сказать на куникулере? Нет. <звук> знаете, в последнее время такое настроение, вот вот знаете, какое настроение, вот такое вот. <звук> вот так вот хочется сделать иногда. Ну, Но нормально все, все нормально. Выпустила, выпустила дух. Мам, я ухожу, прощай. <звук> Ой, есть, в отца? Да я за хлебом. 20 лет назад за хлебом ушел, до сих пор ходит. Гайф, подскажи вот мне, что должна получить женщина в результате эротического массажа. Ну, ясно же, uh -huh. а почему я опять получаю освещение позвонка третьей степени, а? Ты сама сказала пожестче. Мамочка, пожалуйста, отпусти меня в клуб. Мара, только не совершай ты моих ошибок. И да не забеременею мне. Да я не об этом. Не мешай водку с пивом. Давай. Бабуль, знакомься, моя новая невеста. Я ж тебя попросил нарядно одеться. Кукину да, мать, да? Оп, смотри, так, так нарядно? У тебя каждый день новая невеста. Что? Э, девушки как обои. Почему? На скрытии. Ну сначала ты их клеишь чтобы потом отодрать что? что?